Всем привет. Итак, для кого это видео? Это видео, ну, это видео еще, я думаю, два или три будет а -а, по этой теме. Так вот, это видео для того, кто думает, какой бы язык выбрать для начала, для изучения. Так, ну, например, кто-то думает, чтобы мне такое начать изучать, чтобы попробовать программировать, языков уйма, есть компилируемые, есть интерпретируемые и все такое. Короче, я решил на двух языках написать простейшую игру. Простейшая игра, в данном случае крестики-нолики. Ну, что может быть еще простейшее? То есть, какое-то окошечко, в котором надо будет нарисовать линии. Дальше кружочки-крестики. И, соответственно, я думаю, вы все знаете эту игру крестики-нолики. Так вот, я взял два языка. Язык C и компилируемый язык и язык интерпретируемый или скриптовый язык язык питон или python ну короче как-нибудь вот так буду называть питона так вот беру эти два языка и попробую написать самую одну из самых простых э, э, игр крестики нолики вот что из этого получится смотрите кстати, можно было бы, конечно же, взять, наверное, C++. Но C++ это, наверное, больше про объектно-ориентированное программирование, такие большие приложения. А тут, знаете, начнешь писать на языке C++, появится желание создать классы, пару десятков для такой игры, как крестики-нолики, чтобы была расширяемость, поддержка, чтобы была архитектура. И нечаянно можно открыть врата ада. Это серьезно. Так вот, просто-напросто простейший язык C и простейший язык Python. Итак, какая у нас задача написать игру? С языками определились. Теперь э, надо какая-то э, библиотечка, с помощью которой можно создавать окошечки. И в этих окошечках что-то рисовать. Я взял очень популярную библиотеку. SDL. То есть в питоне это Pygame, а в языке C там, или C, это просто SDL библиотека. <coughs> ну что ж, приступим. Итак, а с чего же начать? Ну, как минимум, если у нас будут крестики, нолики, то есть сначала это у нас язык C. Вот так сказать, основа а, функция main и все такое. То есть нам в некоторые я подробности вдаваться не буду, потому что это больше так как бы обзорное видео, а не обучающее. Итак, у нас будут крестики нолики. Что нам для этого надо? Надо подготовить почву. Ну, как минимум, давайте сначала создадим окно. Чтобы создать окно, давайте-ка подключим с помощью Include библиотеку SDL заголовочный файл откуда из этого файла мы будем брать нужные нам функции дальше что нам надо ну давайте нам же надо знать что точнее не знать ни что нам надо задать размеры окна перед тем как его создавать правильно тогда вот так вот и пишем скрин дтх равно 500 это будет у нас ширина окна 500 пикселей еще, конечно же, надо высоту. Высота будет э, совпадать с шириной. Вот, по 500 пикселей. То есть это будет такой квадрат, квадратная кошечка 500 на 500. Дальше, м -м, дальше я сразу... А, ладно, это потом. Что дальше? Дальше, конечно же, нам надо на основе этого всего проинициализировать э, нашу библиотеку. Чтобы можно было создать окошечко пишем если проверяем вот вызовем функцию та елки палки sdl есть такая функция init. и нет проинициализируем эту библиотеку вот и инициализировать будем все так вот если функция это вернет 0 не 0 то мы завершим нашу программу Потому что, потому что библиотека, ну, короче, не получилось у нее проинициализироваться. Так, ой, что это такое нажал? Так, идем дальше. Теперь нам надо создать окошечко. До да, этого пишем sdl. Вызываем такую функцию create window and renderer. Вот. Открываем скобочки, и дальше нам надо указать э, наши, наши, наши э, размеры. Так, что она принимает, эта функция? Ого, сколько все, ширину, высоту и всякие какие-то звездочка, звездочка, звезды Ага, для этого нам надо... Это будут э, контексты, так сказать, э, куда мы будем рисовать. Значит, заведем глобальные переменные. sdl. Surface нам нужно будет. Вот, назовем его вот так вот: Screen. Surface. Равно 0. Дальше. SDL. Window. Это будет у нас окно. И так и назовем Win. Так, где тут? Window равно нулю. И еще нам надо пригодится потом SDL Renderer. Так, рендерер. Вот так вот, да? А вот он, да, точно. И то же самое. Renderer. Это у нас будут. Это важные глобальные переменные. Так, дальше. Теперь создаем окошечко. Что у нас тут принимает? Принимает сначала ширину. Screen. Вид. Дальше высоту. Дальше флаги какие-то. Хм, что это такое? Ну, это... Там есть разные флаги. А, window. Win. По-моему, шоу. <coughs> Можем перейти. Это флажок, который, короче, покажет наше окошечко. Не суть важна. Дальше. Теперь, так как у нас создастся window окно, то в этой переменной будет храниться у нас непосредственно указательно наше окошечко. И дальше рендерер. Тоже нужно. Есть. Теперь. Это только подготовка к созданию окна. Так, Так. теперь этому нашему окну надо бы set window, window. так, title, где тут title, вот он, а, указать, указать название этого окошечка. Ну, то, что вот вверху слева, короче, там будет. Давайте я его назову simple гамме simple game есть что еще по-хорошему надо проверить а конечно же нам надо проверить вот так вот создалось ли окно а то вдруг оно не создастся и будет проблема если указатель будет равен нулю то конечно же выходим return 1 есть дальше так как библиотека sdl вы наверное с ней знакомы а если не знакомы но то беда ну, что ж. Заведем цикл. У нас наша игра должна крутиться в цикле. Постоянно, в бесконечном цикле. До тех пор, пока мы не закроем окошечко. Вот для этого у нас будет такой цикл. И создадим такую переменную. Int. Uh, uh, так, сейчас, как мы ее назовем? Uh, run, не run. Ну, no, game. Loop из... Run равно 1. Вот так вот. Запустим наш бесконечный цикл, в котором будет крутиться, собственно говоря. И на каждой итерации нам надо кое-что проверять. Что же нам надо проверять? Ну, смотрите. У SDL всякие ивенты, то есть события будут. И нам надо словить события, если вдруг пользователь нажмет на кнопочку закрыть у окошечка. Так? И для этого создаем еще один цикл в котором в котором вытягиваем события event. вот вытягиваем события да кстати надо же создать переменную, которая будет хранить э, описание этой этого события для этого пишем sdl event создаем переменную event и делаем вот так вот передаем адрес Дальше, теперь смотрим, если у нас, то есть пол вытягивает все со, события, если не равно нулю, то надо по ним пробежаться. И что же надо узнать? Ну, может быть такое вот событие. Событие закрытия окна. Это у нас если event. Ой, type равно sdl то нам надо завершить наш цикл. Вот он, game loop is run, равно 0. То есть это событие, когда пользователь закрывает окошечко. И когда он это все закрывает добро, то sdl в конце, чтобы корректно завершить это все, destroy так destroy windows есть вот и укажем наше окошечко то есть его надо корректно закрыть и еще сделать sdl де библиотеки кьют то есть по-хорошему вот код который создает окошечко давайте-ка я запущу и посмотрим все ли Чётенько, всё чётенько. Как вы видите, окошечко создано, ошибок нет. Можно свернуть, можно развернуть и можно закрыть. Закрыли, все хорошо. Теперь, теперь аналогичные действия сделаем на питоне. Итак, вот наш питон. Делаем все то же самое, ну почти то же самое. Вместо include пишем импорт game импортируем этот модуль дальше дальше нам надо э, описать такие же переменные правильно то есть нам надо создать э, переменную, которая будет хранить ширину экрана screen виды их равно 500 ой-ой-ой что то я ошибся виды далее screen Высоту, также 500, так, что у нас там тут было, а у нас тут, а, ну все, так, дальше. И создадим еще переменную, game is loop run, то есть работает игровой цикл или нет, и это булевская переменная. Дальше, дальше нам надо проинициализировать нашу библиотеку. Ну что ж, делаем p-game. И нет. Вот и все. Проинициализировали. Дальше, конечно же, такой же запускаем цикл. Пока это переменная true, у нас цикл наш будет крутиться. Что надо сделать? Еще. А еще надо аналогичным образом пробежаться по... Событиям, которые произошли в движке, да, в окне, так сказать, вот, и вытянуть их. Делается это довольно-таки просто: event и функция get. Вытягиваем это событие. И если event. Type равно pgameq, то, что мы делаем мы нашу э, наш флажок сбрасываем сбрасываем и для того чтобы корректно завершить в конце вызываем функцию завершения а да чего тут нету здесь конечно же еще нету мы проинициализировали только пигейм надо же окно создать ⁇ -мо ⁇ ну, screen, это будет, ну, как бы Windows, пусть будет тут screen называться. И создадим окошечко Display. Set mode. И в этом сет моде а, что у нас там передается? А, размеры. Размеры у нас вот они. Screen, ширина, и высота окна и установим нашему окошечку дисплей uh, set caption и как мы там simple game <coughs> да simple game и давайте попробуем запустим то есть на питоне, как мы видим, это всего лишь несколько строк кода. И здесь тоже несколько строк кода. Но, конечно же, немного отличается. Итак, давайте-ка запустим. Итак, вот наш Simple game, который был написан на питоне. А вот наш Simple game, который написан на ä, языке C. Оба используют SDL. Как мы видим, здесь по умолчанию что-то черным зарисовывается, здесь белым. Без разницы. Теперь в этих окошечках будем писать нашу логику. Вот. Ну, а, это, а об этом что-то не складывается слова. Начало писанины смотрите в следующих видео. Вот. Я думаю, еще 2-3 видео будет, и в конце, наверное, конечно же будет мораль. А может и не будет. Вот. Но от, от вас я попрошу подписаться, поставить лайк, поделиться с этим видео, а подписаться на трех каналах YouTube, Routube и Яндекс.Дзен. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем пока.